Юлий Талбен, Васильки Люди шли по площах гожих, По проспектах городских Ты на стыку всем прохожим продавала Васильки Люди шли и проминали, не вертались и знов, им ничего не казали, Зоры вочи Васильков. Только я, дивак поэта, припнился и сочил, как колестки.